Добрый день, это видео специально для проекта Валим офиса о сервисе e -Autopay. Вы можете посмотреть мои предыдущие уроки. В них мы говорили о том, как зарегистрироваться и выбрать тарифный план, о том, как добавить товар и как настроить партнерскую программу. Сегодня мы будем говорить о том, как настроить апселлы. Вы наверняка замечали такие вещи, когда вы, например, покупаете инфопродукт, переходите к его оплате и вам предлагается по выгодной цене в течение ограниченного времени купить дополнительный инфопродукт. Это и называется «Апселом». А теперь я расскажу, как его оформить в сервисе «Я e Автопэй». Заходим в свой аккаунт и идем во вкладку «Настройки». Заходим в «Товары для одиночной продажи». Это мой демонстрационный аккаунт. Соответственно, у меня всего здесь сейчас два товара, потому что, чтобы сделать апсел, нужно как минимум два товара. К одному товару вы будете добавлять апселом второй товар. Итак, у меня есть товар «Мини-тренинг», который стоит 750 рублей. И есть товар «Запись вебинара». И вот запись вебинара я буду делать апселлом к мини-тренингу. Захожу в товар «Мини-тренинг» и нажимаю «Редактировать». В меню слева выбираю «Апселлы». Здесь я должна написать текст предложения о добавлении дополнительных товаров. Примерно такое предложение. Сегодня при покупке мини-тренинга вы можете купить вебинар «Как облегчить адаптацию к детскому саду» по выгодной цене. Выбираю «Товар». Собственно, у меня один вариант, поскольку товаров всего два. Стандартная его цена 450 рублей, а продавать я буду его по цене 250 рублей. Нажимаю кнопочку «Добавить». Здесь кнопочку «Сохранить изменения». Теперь проверим, работает ли у меня опцел. Перехожу к списку товаров и выбираю свой товар под названием «Мини-тренинг». Попробую его купить. У меня еще не настроены способы оплаты. Но, тем не менее, заказать я его уже могу. Хотя бы для примера. Заполняю фамилию и отчество. е e mail у меня автоматом заполнился. И нажимаю отправить. И вот у меня появился апселл. Запись вебинара, как облегчить адаптацию к детскому саду. По цене 250 рублей. При обычной цене 450 рублей. Я сейчас на месте клиента могу добавить его в корзину. Или продолжить. Просто перейти в корзину без покупки этого дополнительного товара. Но, как правило, апселла работает очень хорошо, потому что клиент уже разогрет. Он уже по хорошей цене купил ваш основной товар. И, скорее всего, по выгодной цене купит и дополнительный товар. Поэтому апселла очень хороший инструмент для увеличения среднего чека и для увеличения, соответственно, вашей прибыли. На этом урок по добавлению апселла закончен. По ссылкам, которые вы видите ниже, вы можете посмотреть предыдущие уроки. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и до встречи на следующих уроках.